В Институте международных отношений Казанского федерального университета состоялась научно-практическая конференция «Россия и мир» в 1913 году. Этот период истории, именно истории Романовых, она, ну, можно сказать, немножко подзабыта и малоизучена. Поэтому мы решили, что, тем более сейчас в мире происходят такие события, как говорится, разные революции, потрясения и так далее, просто вспомнить историю. На конференции обсудили внешнюю политику империи на пороге Первой мировой войны и противостояние держав и интересов Европе. Мероприятие было организовано ВУЗом совместно с благо... Творительным фондом князя Дмитрия Романова. Студенты получили, по-моему, большое удовольствие, тоже задавали вопросы. Пользуясь случаем, хочу выразить фонд имени князя Дмитрия Романова и его председателю Дмитрию Борисовичу, который привез сюда блестящую команду. Я бы сказал, такую элитарную программу. Мы многие проблемы обсудили, в том числе и вопросы дальнейшего нашего сотрудничества. Диана Желенкова, Радик Загидуллин, Фарид Захитаглы, Универньюз.